Всем привет, друзья! Всем привет. Вы на канале Семья Тумановых. И мы сегодня открываем такую опаковку, и нам помогает симка. Точно, мы же с собой взяли симку для помощи, Будешь, да, Дим? А открываем мы сегодня Будем мыловарню, да? Творческий набор для создания уникального мыла. Спасибо, да. а пускай просто посмотрит, как мы это будем делать, да? Мне Конечно, я тебе помогу, Дива. Мне так очень интересно посмотреть, что не же не у вас получится. получится. Ну давай уже приступим к этому творчеству. Давай. Мама. Давай открываем. Да. И смотрим, что же там нужно нам сделать. Да. Что же нам нужно делать? У нас будет свое собственное уникальное мыло, Дим. Представляешь? Да, представляю. А, Вот они формочки, в которые мы сейчас зальем наше мыло. Да. Вот инструкция. Да. Сейчас разными цветами будем заливать. А вот это дальше. Содержимое мы вытащили. Вот красители у нас получаются. Дима открывает само мыло Сейчас посмотрим по инструкции Как же нужно тут делать Так, тут нужно мыло топить будет в микроволновке Вот да. такие вот кубики у нас Давай попробуем сначала из двух кубиков сейчас сделать Вот берем два кубика мыла Помещаем в такую емкость для растапливания Вот тут сказано Поместить микроволновку У нас сначала на 10 секунд. Старт. Так. Не растопилось еще мыло, да? Не растопилось, а нужно растопиться. Просто там сказано в инструкции, каждые 10 секунд нужно помешивать. Снова ставим в микроволновку. Ну-ка, давай. Уже на 20 секунд поставим. Старт. Вот там наше мыло топится. А Дима. не а Конечно. Да. Угу. Да, да. Тихонько оно горячее, да. Вот оно растопилось, превратилось в такую жидкую основу. Сейчас мы в него добавим красители. Открываем синий краситель. Чтобы понасыщеннее был цвет Мы сейчас еще с Димочкой накапаем Лопаточкой вот такой помешаем ну, Вот такой уже голубой цвет у нас получился Да, еще красный Не, подожди, давай одного будем цвета делать Не будем перемешивать Что мы голубого цвета сделаем? Давай, может быть, кораблик Дима все сам делает потом у нас получится вот залили мы кораблик в такой голубой цвет ну, давай еще красный сейчас цвет сделаем да вот красный. вот красный давай но маловато получилось два кубика попробуем сейчас сделать четыре кубика Дим два кубика положил давай еще, вот. Мы положили в этот раз 4 кубика, да. сейчас растопим его снова в микроволновке да. и зальем уже красным цветом, да? Да. Вот мы растопили, так, Дим, давай, открываем красный, да, как хотели? Да, давай закупай. Давай, скорее закопаем. Вот все, хватит. Давай мешай, ложечку бери. Мешаем, мешаем. Что там получаем? Вот такой вот розовый цвет, да? Не очень яркий, насыщенный. А какой? Сейчас зальем. Давай, Дима, заливай. Куда? Вот, давай, там подводная лодка, что ли? Вот так, Дима, залил подводную Чуть -чуть лодку. Ну, кораблик попала, ну ничего страшного, значит разноцветный кораблик у нас будет. А сейчас красный смешаем с желтым, посмотрим, что получится. Не, что? Давай. А. Вот, получился такой красивый прям оранжевый цвет. А куда мы жил Ну вот зальем вот сюда в машинку давай. Машинка. Ой. Машинка, Машинка у нас и паровозик получились. Оранжевого цвета, да? Здорово, очень яркий. Вот у нас еще тут представлены вот такие ароматы, сливочный рис. Я еще вот сюда Какой еще Дим там ароматизатор, да? Посмотрим. И лимончик. Вот. Дима там еще что-то украшает. Сейчас пройдет полчаса. Наше мыло застынет, да? И будем его вытаскивать, смотреть, что же у нас получилось. Дима там еще пытается что-то доделать. Давай лучше ароматизатор туда сделаем еще. Какой? Okay. Ну, для запаха, чтобы вкусно пахло, вот, допустим, лимончик. Мыло наша будет лимоном пахнуть. <говорит> а что это какой-то цвет непонятный? Чёрный! Правда, какой-то. Обожаю чёрный. Да? Ну, давай, зальем его в что у нас там будет. здесь чёрный. Давай желтым синим мешаем, чтобы у нас уже ничего не оставалось с тобой, да? Ой, зеленый получился, здорово! Ох! вот так, Дима, почти попал в самолетик. Ничего страшного. Ничего, конечно, страшного. А, Дима, смотри, какие у меня руки! Ам-ам. Оно застыло. А -а -а -а. <сцес> Здорово! <сцес> <what's that. сцес> Смотри, как оно застыло. Можно теперь пальцы прям с меня вот так снимать. Во. Смотри. Делай мне еще. <сцес> как свечка прям застывает. Только еще вкусно пахнет и с ним можно пойти мы помыть руки. Вот. Так, Дима, что там, ароматизатор долил, да, давайте попробуем нашу формочку долить, может быть что-то интересное из этого получится. Мыло в фигурках застыло, ну-ка давай посмотрим, какие формочки у нас получились, вот такая форма, это что за форма, Дим? Это паровоз. Паровозик, давай следующую будем смотреть очень легко вот так достаются из формочек это что? машинка так, следующая. ух ты, двойная какая-то у нас получилась смотрите, двойной цвет кораблик, да? вот такая подводная лодка ну вот так вот не очень хорошо у нас получился самолетик но мы потом еще попробуем и вот такой вот у нас фиолетовый кораблик получился. Мы сами смешивали цвета с Димой, смешали синий и красный, и получился фиолетовый кораблик. Симка, тебе понравилось делать с нами мыло? Конечно, понравилось. Это такое увлекательное Я занятие. Можно мыть корабликом, ручки, машинкой, да? Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!